Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс, и в данном видеоролике мы будем разбирать новые скриншоты к игре Презвесе 2. И они отвечают нам большое количество вопросов, которые у нас возникало ранее, а также дают даты выхода игры. Поэтому давайте приступим уже к видеоролику. Итак, начнем с первого скриншота, это скриншот, связанный с амбаром. Давайте рассмотрим его повнимательнее и, может, найдем что-нибудь. Так, заглянув на данный скриншот повнимательнее, мы можем заметить о, то, что это амбар, действие происходит где-то... На окраине города, то, что я могу сказать по заднему фону, то есть там находятся деревья. А, в целом, бар видимо, живой, и он находится на немного отдаленной локации от города. Кстати, куда мы будем приходить? Видимо, у нас будет что-то связано с амбаром. Кстати, нам давали в прошлом трейлере то, что у нас, появился соседа, будут другие NPC, как раз-таки у нас был фермер, то есть мы будем посещать данного фермера. Взглянув на сток стены, я могу сказать то, что... В нем мы можем, в принципе, прятаться. То есть, скорее всего, у нас будут помимо все другие NPC, в которых мы тоже будем прятаться, и также разгадывать секреты данного местечка. Ну, давайте идем дальше. Так, следующий скриншот, он гораздо интереснее того, то, что у нас было. Это локация, в принципе, где мы будем играть. Вы спросите, с чего я взял? Я скажу, то что это локация Равони Чури, потому что мы видим реку на заднем фоне. Мы видим дом главного героя. Получается, у которого стоит полиция, насколько я понимаю, это дом Квентина Либо просто локация, где находился раньше наш дом а, Также, если стремить повнимательнее, то мы на заднем плане сможем увидеть Мэрио а, Получается, радио студию радио-вышку, может, если так выразиться а, Пекарню и дом соседа а, ну, Мы уже знаем, то, что в этих локациях будут различные NPC, с которыми мы можем взаимодействовать То есть... Пекарня и все остальное будет заместить а, по типу магазина, который был раньше. Так, а вот теперь давайте перейдем к более интересному скриншоту. На самом деле, изначально так и не скажешь, если загнуть на него в первый раз и невнимательно. Это скриншот комнаты соседа. Ну, то есть, это комната соседа из прошлого дома. А, я, могу по... я могу сказать это с полной уверенностью, потому что если мы сейчас наложим комнату из первой части... И вернемся к этой, то она идентична фактически Я бы сказал, что она с более ушными текстурами Что, кстати, выглядит более круто, чем в обычной игре И вы спросите, а что же здесь такого необычного? Помимо этих постеров, где пропажа детей И тут помимо сына, соседа и дочки Есть наш, получается, некрот а, интересно, этот вот этот колпачок, который находится на полу. Если мы взглянем на него, то здесь цифра 5. И знаете, этот колпачок выглядит как а, колпачок а, такого праздника, либо дня рождения, или что-то такого. Ну вы понимаете, к чему я клоню. Мы видим два числа, это 2,5. То есть 25 числа, либо декабря, либо января выйдет данная игра. А, почему я так думаю? Ну, во-первых, я уже склонялся к той теме, то, что игра должна выйти в декабре. И она должна выйти к Новому году. Я считаю, что 25, число, 25 декабря это очень хорошая дата. Ведь, во-первых, перед Новым годом все готовятся к празднику. Да и тематика может сделать новогодней. Скорее всего, они над этим сейчас и работают. Но ну, а свое мнение по поводу данных цифр и данных клубочков напишите в комментариях. С был я, Алекс. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.